Баси, баси, баси, баси. Ну чё, как дела-то у вас? Попить, пожрать, есть? Ну и ладненько.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 только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Напоминаю, что данную ферму я начал развивать практически с самого релиза этой игры и достиг немножко большего, чем было на прошлом видосе. Помимо вот этого вот гаража и, конечно же, нашего верного пса Оскара, у нас появилось еще гораздо больше всяческих различных приколюх, о которых я тебе сейчас поподробнее и расскажу. Ну что ж, во-первых, значит, что у нас появилось? Я посчитал очень важным и очень нужным, что нам необходимо прикупить уже свой распределитель удобрений, так как контрактов на удобрения бывает достаточно много. Вот, например, сейчас я просто-напросто зашел, и у нас уже висит контакт, контракт на удобрение невыполненный. В дождь, вроде бы, удобрять пока нельзя, поэтому мы ждем, как только закончится дождь, мы сразу же возьмем этот свой распределитель удобрений, за которого нам даже аренду не надо никакой выплачивать, потому что он целиком и полностью а, наш. Подцепим его к нашему трактору и поедем удобрять, зарабатывать денежки. Казалось бы, все легко и просто, но в чем подвох? Играю, друзья, я на самом сложном уровне экономической сложности. И если посмотреть вот здесь вот в настройках, то можно спокойненько это все дело отследить Эконом, Экономическая сложность, друзья, высокая И стараемся мы, конечно же, выживаем именно на этом уровне экономической сложности Всю нашу серию прохождений по фарминг-симулятору Ну что ж, поехали дальше, что, что у нас еще появилось из интересного Дальше мы купили свой собственный погрузчик да, на, на наш трактор Потому что без погрузчика достаточно тяжело на ферме Или же корм подвести каким-нибудь курочкам, например или же овечкам, или же где-то что-то прибрать, что у нас рассыпалось просто так. Для этого у нас, конечно же, куплен теперь уже вот такой вот погрузчик. Постарался я избавиться от всей арендованной техники. И если мы посмотрим в табличку арендованной техники, у нас вообще ее сейчас просто-напросто нет. Нет, у нас теперь только вся собственная техника. Да, ее можно отследить именно вот тут. Смотри уже сколько у нас ее поприбавилось. Ну что ж, пойдем дальше. Также у нас здесь есть вилы для тюков, которых, к сожалению, все меньше и меньше. Да, у меня тут, помнишь, на прошлом видосе было достаточно много тюков, которые я уже продал, да, и получил с этого определенную прибыль. На вырученные деньги получилось купить несколько интересных приколюх. Но сейчас я тебе обо всем поподробнее расскажу. Вот он, друзья, вот она, важная вишенка на торте сегодняшнего видоса. Недавно мне посчастливилось купить этот погрузчик по очень хорошей скидочке. Все мы знаем, что в игре Farming Simulator 22 есть вот такая вот графа, отвечающая за продажу поддержанного транспорта. И вот как раз-таки в этой графе у нас и был данный красавец. Я его купил аж чуть ли не было за бесценок. За 16 тысяч, по-моему, евро он не обошелся. И теперь он нам здорово помогает, да, на нашей ферме когда, например, у нас много работы, он помогает разгружать, да, ее. То есть у нас иногда техники не хватает. В данный момент очень проблемы с этим, да, техники не хватает, потому что у нас всего лишь один трактор. А второй за трактор я не считаю, потому что у нас, да, да, помимо вот этого погрузчика, есть и трактор основного, который я попозже тебе покажу. Есть еще вот такой вот маленький трактор, да, который на данный момент, кроме функции держания вот этой вот платформы, да, вот с этими ящиками, вообще не имеет больше никакого полезного потенциала. Поэтому мы его используем только вот как Держатель вот этих вот наших коробочек Которые мы готовим к отгрузочке И зимой повезем на продажу Так, ну что ж, теплицы ты мои видел, да? Ничего тут такого не изменилось Кроме того, что они у нас сейчас приносят стабильно Вот эти вот поддончики с фруктами различными Тут мы выращиваем, значит, и помидорки у нас тут, да? И клубника, и плюсом, самое дорогое всего этого, это салат. Он дороже всего ценится, поэтому он у нас, как говорится, на вес э, золота. Да, именно с этих теплиц мы получаем почти что основной доход сейчас на данный момент развития нашей э, фермы. Елка тут у меня осталась еще с нового года, хотя он уже давно закончился. Но она стоит, скоро надо будет ее убрать, скоро надо будет разрядить, а то потом забудем вообще про нее, да и руки до нее не дойдут. Да, надо будет как-нибудь и заняться. Так, ну что ж, а, загон для овец стандартный, ты тоже видел. А, здесь у меня овечки, да Что здесь изменилось? Да, в принципе, ничего Были овцы, также они есть сейчас Единственное, что они нам приносят достаточно много шерсти Да, вот сюда вот у нас шерсть, не выгружает свою А мы потом с помощью вот этого вот погрузчика Эту шерсть вот сюда аккуратненько на склад складируем Посмотри, сколько у нас уже полет с этой шерстью Мы ее сейчас не продаем Я ее в процессе, да, буду использовать немножечко другим образом Все мы знаем, что в фарминг-симуляторе 22 у нас уже завезли производство. Так вот я как раз-таки хочу со временем поставить какую-нибудь предельню. Давай посмотрим, где она у нас находится. И стоить это будет ни много ни мало, 60 тысяч э, евро Пока у нас таких денег нет и приходится Перебиваться без придильни. Но вот как раз таки вот эта вот шерсть она у нас и пойдет а, В предильню. А из, а из шерсти мы уже будем делать ткани Это более дорогостоящий Такой знаешь ресурс С которого мы потом будем получать более-менее Нормальную прибыль и возможно уже после этого Обзаведемся более крутой техникой Ну и снова опять таки что появилось пока мы здесь С тобой на складе это вот это тут, вот, конечно же У нас э, мед ты посмотри сколько мои пчелки уже нам его принесли в одном поддоне 640 килограмм или же 400 а, литров то есть два поддона это практически 1000 а, литров 2000, 3, 3000, тысячи литров короче у нас уже друзья меда здесь тоже готовится на отгрузку, отгрузку мы играя с сезонами в основном осуществляем зимой, да почему? давай на примере меда я тебе продемонстрирую заходим мы значит в наш график а, сезонов и график цен, где-то он вот здесь вот у нас находится и смотрим, например нас интересует сейчас с тобой мед где же он у нас находится а вот он друзья у нас мед в супермаркете сейчас его покупает по 978 евро за тысячу литров да неспроста я тебе указал про 1000 литров и вот сейчас мы смотрим у нас сентябрь покупается мед по самым бросовым ценам вот видишь ползунок у нас в самом низу вот эта зеленая тенденция роста говорит о том что у нас с сентября месяца а именно с текущего времени мед будет расти в цене и нам очень важно довести его до максимума в феврале месяце, край в марте следующего года, мы будем продавать вот эту партию меда по максимальным ценам. Максимальные цены, по-моему, он доходит до 1100, до 1200, может быть даже и выше за 1000 литров, поэтому мы сначала доведем до максимума вот эти все, как говорится, ползунки, а потом уже будем а, продавать. Так, ну что ж, с этой частью у меня пока что все, да, здесь бочечку мы также для воды свою приобрели маленького объема она у нас пока что, но пока достаточно и хватает. Так, ну что ж, тут мы вроде бы все посмотрели, пойдем посмотрю из интересного, что у нас появилось. Вот она, друзья, вот она гордость э, текущего развития нашей фермы. Мы, наконец-таки, приобрели синовал себе, да-да-да. Наконец-таки у нас будет трава валяться и не где-то на лугах и под навесами, а уже конкретно под крышей в специализированном вот таком вот сарайчике. Здесь мы ее загружаем, с этой стороны просто подвозим тележечки с травой а вот здесь вот можно спокойненько ее обратно сгрузить и увести на продажу. Да, в данном сезоне мы летом заготовили соломы на 220 тысяч литров. И планируем ее зимой также продавать, когда у нас начнется сезон продаж. А сезон продаж соломы у нас тоже рассчитан где-то на зиму. Это будет или январь, или же... Февраль, Так, ну что ж, трактор ты мой видел, который еле-еле тут держит эту тележечку большую. Фрукты, кстати говоря, тоже мы а, зимой повезем на продажу. И курочки, друзья, у меня появились курочки. Ну как же без них-то? Они нам несут, ну если не золотые, то вот такие вот яйца. Мне очень нравится, как в этой ферме выполнены вот эти вот поддоны, да, с продукцией. Поддоны с яйцами, ты сам видишь, каким Классным образом их сделали, да, они вот на таких Вот, да, на классических каких-то подставочках Специальных под яйца И уже готовятся, как говорится, к продаже Да, но мы их пока держим Нам пока продавать их смысла нет, потому что У нас их мало, и опять-таки, даже если Смысл появится, а он появится Потому что, когда мы накопим 1000 литров Мы, конечно же, повезем ее продавать В магазин по самой максимальной цене Поддон яиц, точнее, 1000 литров яиц Гораздо, немножко подороже идет, даже чем Мед, поэтому яйца тоже у нас практически Золотые пока что являются на данный момент На нашей ферме Так, ну что ж, пойдем дальше Так как я тебе уже немножко приоткрыл завесу да, Моих планов на будущее по этой ферме Я планирую все-таки заниматься э, Производством ткани Мы сейчас активно копим денежки на Ткацкую какую-то фабрику да Фабрику по производству э, тканей. Мы активно занялись Разведением овец И вот, друзья, я поставил еще один загон для овец Уже крытый, как ты видишь, да Сюда не нужно завозить водичку, она сюда поступает автоматически вот в эту вот емкость. И да, у нас тут специально все уже оборудовано, как видишь. Да, у нас тут уже немножко технологии, как видишь, развиты. Так что у нас теперь здесь более-менее все серьезно. Да, этот загон у нас чисто для излишек овец. А, мы, как только у нас накапливается максимальное количество овец вот в этом загоне, перемещаем лишних в этот загон. Да, чем больше овец, тем лучше они будут потом производить шерсть, которая опять-таки пойдет на переработку. Но про переработку шерсти, друзья, немножко попозже и в будущем, пока... Пока что мы просто выращиваем наш, как говорится, потенциал. Да, вот тут тоже уже они начинают потихонечку производить шерсть. И вот уже первый, как говорится, результат. Да, его здесь гораздо меньше, но потому что здесь у нас полноценных овец, которые уже нормально могут давать шерсть, тоже гораздо меньше. В основном у нас здесь ягнятки, которые еще маленькие, которых нельзя не стричь, которые не размножаются толком и так далее. Поэтому ждем. Все, как говорится, вопрос только лишь во времени. Ну что ж, тут у них еда. Все нормально, короче говоря. Здесь овечки чувствуют себя здесь максимально защищенно и максимально э, комфортно. Так, ну что ж, переходим дальше, друзья. Переходим к следующей части нашего хозяйства. Ух, неужели дождик закончился? А как же он надоел здесь э, шуметь? Вот, друзья, наше хозяйство. Это у нас Первый наш склад или же амбар Здесь мы храним добытые культуры В данном случае мы недавно убрали поле На одном из видосов это можно посмотреть Да, видосики я выкладываю регулярно По тем или иным, как говорится, под пунктом Типа уборки поля, вспашки поля там и так далее Ну или же на стримах я этим занимаюсь Да, вот мы убрали поле И здесь у нас была пшеничка раньше И теперь эта пшеничка у нас хранится ровно вот здесь на, В нашем амбарчике, да, вот здесь вот прям на земле, да Конечно же, такой себе способ хранения Мы прям на землю ее скинули И я вот боюсь, что она у нас, наверное, прорастет Или же подгниет Да, какая-то часть ее, наверное, убудет Но все-таки это лучше, чем ничего Мы ждем, друзья, так же, как и с другими культурами Когда у нас повысятся цены Мы повезем вот эту пшеничку продавать Потому что, ну куда нам столько пшеницы Сами мы ее не едим курия у нас пока что мало Поэтому мы в любом случае повезем ее продавать Загрузим в тележечку и повезем И также у нас после одного из контрактов остался вот такой вот выхлоп в виде картошечки. Да, ну вот картошка это уже более-менее ценный, как говорится, компонент, ценный такой, знаете, продукт, который мы и сами можем спокойно использовать. И зиму теперь мы точно проживем и перезимуем, что называется. Да, картошки тут тоже достаточно много. Не знаю, сколько в литрах, но ждем максимальных цен, друзья. Что ж, пойдем дальше. Здесь у нас тележечка стоит как раз-таки возле места, где мы, где мы значит, продаем камень. Да, это место у нас, да, тоже такое Достаточно недавно оно появилось Для чего нужна вот эта перерабатывающая установка Сюда мы подвозим камень Который мы просто-напросто продаем Дополнительный заработок Когда вот, например, как сейчас недавно шел дождь В момент дождя можно спокойненько ковыряться И добывать а, камушки Кстати, по поводу добытия камушков и Играю я с большим количеством модов Также у меня стоит такой интересный мод Недавно появившийся Не знаю, в 19-й был, но нет Но вот в 22-й его добавили Мод на то, чтобы ты мог копать Просто-напросто любым ковшом от любого твоего транспорта в любом месте и получать с этого профитный камень. Да, здесь такой мод тоже стоит, если будет интересно, да, переходи в соответствующий видос, там я по ссылочке в описании добавил, и ты можешь его найти, и ты можешь его а, скачать. Только, ну что ж, вот такая у нас переработка, про нее я рассказал, здесь мы просто-напросто продаем а, камушек. Ну и переходим к самому основному помещению нашему, да, самое, как говорится, сердце нашей фермы, это, конечно же, гаражик, да, тоже все, ребята, из модов, а, мод достаточно качественный, может быть, я как-нибудь на днях запилю на него нормальный такой обзорчик. Гараж, друзья, для чего он нужен? Здесь мы ремонтируем и обслуживаем нашу технику. В частности, вот наш кормилец, да, основной, вокруг, в, вокруг которого мы буквально ритуалами ходим, чтобы он у нас не захворал, да не поломался. Именно вот в этом цехе у нас все и происходит. Да, мы здесь его ремонтируем, шаманим, подкрашиваем, но подкрашивать пока что мы его, мягко сказано, конечно же, не красим совершенно, потому что, ну, не хочется вбухивать за такие деньжища на покраску. Поэтому пока что у нас весь обшарпанный, как видишь, везде потер и везде все в царапинах, да, уже такой, знаешь, измученный жизнью, ну, куда деваться, как говорится, а, рабочий конь, на то он и рабочий, да, не для красоты, так, ну что ж, давай здесь, я тебе тоже покажу, здесь у нас есть подъемничек рабочий, да, с помощью которого мы тоже производим какой-то ремонт, а, загоняем сюда трактор, да, и ремонтируем, все, друзья, таким вот образом и выглядит ну и также через терминальчик мы можем посмотреть состояние ну ты сам видишь что я могу тебе сказать тогда состояние нулевое состояние покраски тоже нулевое буквально недавно я его загнал на ремонт и будем его пробовать потихонечку ремонтировать. Ну что ж, вот такая у нас ферма, друзья. Вот таким вот образом мы развиваемся здесь в фарминг-симуляторе 22-м. Пока что я тебе рассказал и показал практически все, чего нам удалось здесь достичь. За исключением, конечно же, вот этого уля. Да, будь он не ладен. А. да, друзья, вот еще тут у меня, значит, на задворках имеется вот такой большой улей. Решила все-таки такой поставить, потому что именно с него больше всего получается а, меда. И он достает дальше гораздо а, по площади на поле для того, чтобы урожай на поле был лучше. Да, если надо будет, друзья, сделаю подробный гайд по пчелам, как они работают. У меня мыслишка такая есть. Все, ребятки, сделаю, лишь бы только а, была в этом, как говорится, необходимость, был бы спрос. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы желаете еще увидеть. Может быть, есть какие-то идеи, что мне еще по поводу фермы записать, какие-то интересные, может быть, соревновательного рода видосы. Пишите, ребятки, смело, не стесняйтесь, предлагайте. Все комментарии я читаю, на все постараюсь ответить. но ну, а на сегодня пока что это все. Продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея